Как водичка? Может, по зайдет за съем? Ага, сейчас только лодку надую и заплыву. Предложение у тебя так себе, не фонтан. Не фонтан. Именно это выражение используют многие одесситы в своем речевом обороте. Пожилая дама на привозе стоит возле прилавка, смотрит на мясо. Но она не хочет ругаться с продавцом, поэтому о качестве мяса она говорит следующими словами. Не фонтан. Два друга, которые только что обедали в ресторане, выходя из ресторана, один обращается к другому и спрашивает. Джора, ну как тебе сегодняшний обед? Скажу тебе честно, это не фонтан. Вечером папаша, когда проверяет дневник у своего сына, Почесывает затылок и говорит, сынок, эти оценки не фонтан, не фонтан, не фонтан. Этой фразой в Одессе выражает свое недоумение и неудовлетворение об услышанном или об увиденном. Эта фраза, дорогие мои, плотно осела в нашей одесской речи. Говорят, что даже Александр Сергеевич Пушкин, взяв перо в руки, зачеркивал то, что он написал на бумаге сам себе, шипча под нос. Это не фонтан, Саша, не фонтан. Для того, чтобы понять, откуда происходит эта фраза и каким образом она попала в полутолковый словарь Одессита, нам необходимо обратиться к истории образования города Одессы. Свою новую историю Одесса отсчитывает от 2 сентября 1794 года. Хотя еще до этих дат здесь жили турки, скифы греки и я скажу вам так что одесситы тоже скажут что все они были наши одесситы город основан история положена, и вроде бы все хорошо вроде бы все есть море есть рыба есть порт есть но вот беда питьевой воды практически нету а ведь все мы прекрасно понимаем что именно вода и водные ресурсы является основным жизненным источником для города Город рос, население стремительно увеличивалось и необходимо было решать эту проблему, где достать питьевую воду. Так вот, когда Екатерина Алексеевна, она же Екатерина II, завоевала город в наследство от османов, турков, которые здесь были последними хозяевами, досталось несколько десятков колодцев. Все они находились чуть ниже района Молдаванки, это район холодной балки. Но по правде говоря, качество этой воды было ну, очень сомнительное. То она была запашком, такая не очень приятная на вкус, то она была очень солоноватая. Поэтому необходимо было решить проблему, где достать качественную питьевую воду. Хватка питьевой воды горожан привела к следующему шагу. Одесситы научились у итальянцев делать подземные резервуары и собирать туда дождевую воду. Все было устроено следующим образом. Подземные цистерны облицовывались специальным керамическим камнем. В них были вставлены желоба, по которым истекала дождевая вода. Но, увы, и это не помогло решить проблему питьевой воды. К началу 19 века в одесских дворах начинают рыть колодцы. Вот один из них находится за моей спиной. В начале 19 века таких колодцев в одесских дворах было более 300, а к середине 19 века таких колодцев в одесских дворах уже насчитывалось более 1 тысячи. Все это делалось для того, чтобы помочь горожанам собрать питьевую воду. В это же самое время позапрошлого столетия питьевую воду находят на фонтанах фонтаны это один из район города одессы он делился на малый средний и большой фонтан послушайте меня эта вода она была шикарная на вкус она была вкусная прохладная и полностью соответствовала качеству питьевой воды к большому сожалению Многие одесситы всегда отличались аферистическим складом ума. И вот нашлись такие, которые решили торговать питьевой водой. Но что они сделали за ход конем, если так можно выразиться? В соседней канаве они набирали воду, или набирали воду, которая находилась в их дворах, а это была дождевая вода, и это в определенное время для одесситов была мана небесная. Грузили эту воду на свои подводы, бойко разъезжая по городу, они выкрикивали, вода с фонтанов вода с фонтанов доверчивые одесситы покупая эту воду пробуя ее начинали плеваться и кричать это же не вода с фонтана это же не фонтан вот именно таким образом эта фраза попала в полутолковый словарь одесского языка это же не фонтан а теперь давайте отмотаем историю на несколько тысячелетий назад и перенесемся из Одессы в Самарию. И хотя, как говорят в Одессе, это две большие разницы, все-таки я хочу вам показать, что между Одессой и Самарией есть очень много схожего. попадаем в город Шхем. Шихем, Сихарь, Нублас, Неаполис, как только в течение тысячелетий не склоняли название этого города. Город Шихем, или как он назван в Библии Сихарь, основан в долине. Там очень жаркий и засушливый климат в этой местности. И вот к югу от центральных ворот стоит колодец, который называется Иаковлев. Кстати, эта местность в Библии связана не только с Иаковым, но и с Авраамом, и с Иисусом Новином, и с другими патриархами. А также в Евангелии от Иоанна эта местность упоминается в контексте того, когда Иешуа беседует с самарянской женщиной. Этот сюжет, как я уже говорил, описан в Евангелии, а именно в Евангелии от Иоанна, и я сейчас хочу прочитать его вам. Путь его лежал через Самарию, и он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал сыну своему Иосифу. Там был колодец Иакова, и Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около шестого часа. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. Дай мне, пожалуйста, напиться воды, попросил ее Иешуа. Совершенно нормальная просьба. Человек хотел утолить свою жажду. Проблема заключается в том, что колодец Иакова был достаточно глубок. И для того, чтобы напиться из него, необходимо было иметь специальное приспособление, чтобы достать оттуда питьевую воду, потому что глубина колодца насчитывает 35 метров. Продолжаем читать Евангелие дальше. Ученики его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась, ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться? Дело в том, что евреи и самаряне не только не приветствовались друг с другом и не общались друг с другом иудеям было запрещено даже пить или есть из одной посуды с самарянами иисус отвечает ей если бы ты знала о божьем даре и о том кто просит у тебя напиться ты бы сама попросила его и он дал бы тебе живой воды женщина говорит господи тебе нечем зачерпнуть Колодец глубокий, как я говорил, он 35 метров глубины. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец, и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили? И Иисус отвечает, кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой». Вода, которую я дам ему, станет в нем самом источником текущую вечную жизнь. Женщина сказала ему, Господи, тогда дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой. Вот вся беседа иешуа и женщины как вы видите один из смыслов этой беседы касается питьевой воды то с чего мы и начали этот ролик который вы сейчас смотрите женщина понимает разговор с иешуа на совершенно физическом уровне дай мне воды о которой ты говоришь, что это какая-то особенная, мистическая, необыкновенная вода, чтобы я больше не приходила сюда и не трудилась, не доставала с этой 35-метровой глубины воду. А Ишуа ей говорит о другой воде, что ту воду, которую даст он, это живая, вечная вода, и она может... Течь изнутри человека. Женщина ничего не понимает. Ишуа ей, другими словами, говорит: если бы он был бы Одессит, он ей бы сказал: то, что пьешь ты это хорошая вода, но это не фонтан. Я дам тебе лучшую воду. Весь смысл беседы Ешуа с женщиной заключается не просто в решении физических нужд, Самарянке. Прежде всего, Иешуа объясняет ей: Я решу твои духовные нужды, я утолю твою духовную жажду, я исцелю твое сердце от засухи. В Самарии, как и в Одессе, жаркий климат. В Самарии, как и в Одессе, большие проблемы с питьевой водой. В Самарии, как и в Одессе, точно такие же люди, которые имеют одинаковые проблемы и нуждается в живой воде которая приходит к человеку от господа где найти этот водопровод где найти этот кран к какому колодцу пойти об этом также сказал Иешуа в евангелии от иоанна в последний и самый торжественный день праздника иисус встал и громко сказал кто хочет пить пусть приходит ко мне и пьет кто верит в меня как говорит Писание, у того из сердца потекут реки воды живой. Иисус говорил о Святом Духе, которого получат уверовавшие в Него. Не надо рыть колодцы и создавать цистерны. Не надо искать особенный кран, чтобы подключиться к нему и получить какую-то особенную воду. Все, что нужно сделать тебе, это просто обратиться к Богу, покаяться в своих грехах, и тогда ты сможешь получить святой дух и это и будет та небесная вода тот божий дар та живая вода о которой говорил иешуа тогда 2000 лет назад в самарии именно святой дух станет ответом на вопросы именно святой дух удалит засуху сердца